здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на разборе 15 вариант из сборника о.г. от ященко 2023 года на 36 вариантов от пипи -пи. меня зовут виктор это канал мистер матлессон пока еще мы называемся так и что у нас есть вот я всегда говорил что шины это плохо шины это дичь так вот счетчики это дичь еще больше Сложного ничего нет, но очень много буквок и очень много проверки зрения. Что нам нужно здесь понимать? Первое. Есть однотарифные, есть двухтарифный, есть трехтарифные счетчики. Соответственно, вот они, наша табличка. Причем цены для каждого из тарифов у нас указаны. В двухтарифном дневная зона включает в себя полупиковую и пиковую в трехтарифном. Ну, однотарифный, а понятно, все включает. И не забываем, есть первое, второе полугодие. Это первое, что нужно здесь понимать. Дальше. Оплачивал у нас Андреич по трехтарифному счетчику. Все, это тоже нужно знать. И вот она, вот она, рыба моей мечты. Вот за эту дичь того, кто придумал это задание, я проклинаю. Безусловно. Вам бы надо понимать, как формируются платежки по ЖКХ. Вот я, например, не следил 3 года за платежками и 30 тысяч отдал за электричество дополнительно. Потому что расход был гораздо больше, чем норматив. Ну, вот так вот случилось. Надо знать, да, надо. Но не вот на экзамене по ОГЭ. Смотрите, в чем смысл первого задания. У вас есть графики вот эти. И глядя на диапазон дат, надо установить соответствие ну, скажем так, выражение. Что есть у нас? Февраль-март. Февраль-март это второй, третий месяц, ну и, соответственно, вот этот диапазон. Апрель-май. Апрель-май это четвертый, пятый месяц, это вот этот диапазон. Дальше май июнь это пятый, шестой, соответственно, вот он. И остается у нас октябрь, ноябрь, это 10, 11, вот он. И говорят, расход уменьшился во всех трех тарифных зонах. Смотрим, вот есть где-нибудь такое, чтобы прям вот упал везде. Есть, есть в четвертом, пятом у нас такой. Поэтому можно сразу сказать, что в четвертом, пятом, а это у нас апрель, май, это единица. Дальше, расход в ночной зоне увеличился настолько же, насколько уменьшился расход в полупиковой. Так, ночная это вот множество точек. Во-первых, смотрим, вот у нас 4-й, 5 уже отпадает, то есть у нас остался второй, 3 4 5 6 10 11 Есть ли где-то, где расход в ночной увеличился? Во 2 третий 3 у нас уменьшился, в 5 6 у нас уменьшился, а вот в 10-м, 11-м у нас увеличился. Уже можно методом исключения написать 2. Дальше. Расход в ночной зоне уменьшился, а в пиковой и полупиковой увеличился. То есть у нас с вами остался... 2, 3 и 5,6. Ну, вот в 5.6 у нас в ты увеличился а в пиковый уменьшился. Поэтому уже можно сказать: что 3 это 2, 3. То есть это вот здесь. Ну, вот таким вот методом исключения просто сидите и очень внимательно смотрите и расставляете. Дичь редкостная, на самом деле, это больше проверка зрения. Дальше. В каком месяце первого полугодия? Общий расход электроэнергии был наибольшим. Но опять же, наибольший. Смотрим. У нас первое полугодие, то есть рассматривается только вот эта часть. Где наибольшее есть? По мне так самое наибольшее, вот оно. Раз, два, три. Помним, что здесь 5 делений. И 5 делений соответствует 10 киловаттам. То есть одно деление это два киловатта. То есть здесь получилось четыре деления. То есть эта точка семьдесят восемь киловатт. Здесь 4 деления, здесь 3 деления. То есть, соответственно, 28 и 26 киловатт. Получается, наибольший расход в киловаттах 78 плюс 28 плюс 26. Ну и надо посчитать, это 132 киловатт. Дальше. Сколько рублей должен заплатить Андреич за электроэнергию в марте? Ну, теперь нам понадобится еще и табличка. То есть, давайте мы вот это все сотрем, чтобы сейчас не путаться. Март это у нас первое полугодие. Он у нас работает по трехтарифному счетчику. То есть, нас интересует вот эта часть. Ну и, естественно, где он сколько, чего там нарасходовал. У нас есть с вами ночная зона. Да? Сразу подпишем. Полупиковая. Полупик в полукедах. И пиковая. Давайте смотреть. Март, соответственно, как я сказал, третий месяц. Вот у нас третий месяц. В ночной был. Вот точка, это соответствует 20. То есть сразу записали 20 киловатт. Дальше полупиковая. Вот точечка. Это, соответственно, 26 киловатт. Записали. Пиковая вот точечка. Это, соответственно, 76. Записали. Но это пока киловатты. Так вот, ночное у нас стоит 2,13 по таблице. Полупиковая стоит, соответственно, 5,47. Пиковая стоит 6,57. Ну, естественно, надо все это хозяйство посчитать, сколько там будет. 42,6, 142,22 и 499,300. 30, ну и того сумма у нас будет это вот все это сложить 684,14. Вот ответ на третий. Дальше четвертый. Что там в четвертом? А Насколько процентов больше заплатил бы Николай Андреевич за электроэнергию в феврале, если пользовался однотарифным? Гениальное задание. Вот вам показалось в прошлом, что арифметики мало, а нет, ее не мало, ее сейчас еще больше будет. То есть февраль. Опять у нас есть ночная, полупиковая, пиковая. Потому что нет бы дать март, ну типа мы хотя бы хоть что-то посчитали, чтобы использовать. Нет, давайте дадим февраль, пусть дети занимаются и дальше. Проводим ту же самую операцию. Выбрали февраль, у нас есть расход 1, два, ну и соответственно три. Просто смотрим внимательно и расставляем киловатты. То есть в ночной было 24, в полупиковой вроде как 22. Так, начиная у нас повыше. Да, все верно. 22 и в пиковой 70. Опять же, у нас есть 2,13. Есть 5,47. И есть, соответственно, 6,57. На выходе получается 51,12. 120,34. Ну и, соответственно, целых. Сотых. То есть общая сумма составляет 631 рубль 36 копеек. Конечно, можно было немножко иначе считать. Сейчас объясню где. То есть если мы по однотарифному считали бы, то есть однотарифный, то мы что бы сделали? Мы просто вот это все сложили. То есть 24 плюс 22 плюс 70 и умножили бы на стоимость на 5.47. То есть в данном случае у нас получилось бы 634 на 52 сотых в целом можно было бы вот типа вот смотрите полупиковая 547 вот здесь они соответствуют то есть их сразу не считать и смотреть по разнице вот только вот этих но я боюсь что вы просто запутались бы и нафиг это надо лучше прям вот в лоб скажем так теперь смотрите нам говорят сравнить вот это число Фактически с вот этим, ну или разностью. То есть мы что делаем? Мы пишем 631,36 рублей, это 100%. А 634,52 рублей, это x%. И находим мы x, а как x найти? Да крест-накрест, то есть у вас будет 6, 3, 4, 5, 2, и делить на 6,3,1. Соответственно, 3,6 Великолепно, но... Нам надо, кстати, в ответе, там, до скольки округлять-то, до десятых, затейники до десятых решили. То есть фактически считать-то до бесконечности не надо, то есть будет 5, а следующее шло бы 0, а дальше не нужно. Мы в любом случае округлим до десятых, то есть соответственно было 100, стало 100,5, ну понятно 0,5% изменения. Это надо обладать определенной долей извращения, чтобы такое задание давать. То есть сложности на самом деле нет. Сплошная арифметика, а вот геморроя очень много. То есть это как, я не знаю, копать огород не лопатой, а ложкой. А давайте почему нет? Можно же. Ну можно, можно, конечно. Теперь дальше. Это же не все, не все. это, это Маловато мы пострадали. Теперь есть у нас еще один затейник. Николай Андреевич первый, а Семен Семенович второй. Так вот, он сел и рассчитал средние расходы для электроэнергии. То есть в ночном 70, полупиковый, 42, в пиковой 188. Вот это уже похоже на мои, кстати, показатели. По полторы штуки платить за электричество в месяц. Семен Семенович у нас предполагает, что в 22 будет стоимость такая же, как во втором полугодии. То есть нам понадобится вот этот уже столбик. Ну и, соответственно, ему надо сесть и посчитать, а какой вариант для него более выгодный. Однотарифный, двухтарифный или трехтарифный. Ну что ж, арифметика снова. То есть, у нас есть ночной, есть полупиковый и есть пиковый. Одно радует, что как бы, манипуляции повторяются. То есть, 70, 42 и сколько там, 188. И вот у нас есть стоимость, есть трехтарифный, есть двухтарифный, есть однотарифный. В трехтарифном у нас, что там получалось-то, 2,32, 5,66, 6,79. Да? Ну, соответственно, 2,32, 5 получается 66 и 6,79. Дальше 2,32 сохраняется. А здесь становится 6,51. Ну, на два вот этих. А здесь на все три у нас спокойно 5,66 становится. И все. И сидим, радуемся жизни. Считаем, то есть трехтарифный, как в предыдущем: 70 на 2, 32, плюс 42. Короче, если вам это на ЕГЭ попадется. О, на ЕГЭ, на УГ. Смело решайте остальные задания. А если время останется, решайте эти. Вот и все. Ну, что столько времени, чтобы где-то накосячить в арифметике. И потом сидеть, страдать. Да нафиг это надо. Вот такая вот сумма, например. Для двухтарифного. Что у нас там получается? 7 на 2,32. А здесь уже вот эти 42 и 188, они будут складываться. То есть их сумма... 42 плюс 188 умножается на 651. Если посчитать, это будет 1659,7. Есть еще одна тарифная, это вообще все три складываются. То есть, сколько там? 42, 12, 300 получается. Хочется в рифму сразу срифмовать. 1, 6, 9, 8. Вот, ну вы видите, да, какая экономия тут, 76 рублей 59, 98 рублей, это как вот, а в другом конце города картошка стоит на 50 копеек, дороже, да, дешевле точнее, поеду я на троллейбусе, потому там бесплатно в течение трех часов за двумя килограммами картошки, чтобы сэкономить 1 рубль, есть такие люди, не будьте такими людьми, цените свое время, людьми, да, людьми даже тяжело назвать, ну ладно, но смысл в чем? Вот у вас самый дешевый тариф получился. но естественно, у вас это в месяц, соответственно, вы умножаете на 12, то есть, чтобы понять, сколько вы там на год заплатите, это 19 916,4. Ну, понятно, что это цена в диапазоне от 15 до 20. Вот да, прикольно. То есть вот столько расчетов. Это я еще на калькуляторе считал. Естественно, я не буду говорить, что сидел это все столбиком, считал, это бред. Это фу, это не надо так делать. То есть. Я за то, чтобы вы умели в арифметику, но я против того, чтобы вы страдали геморроем. То есть, 4 это правильный ответ. То есть Какие плюсы? Можно тыкнуть пальцем и попасть. То есть, у вас 1 к 6 вариант, ну, варианта, да, дефект речи, это мое. То есть, 1 к 6, что вы попадете в правильный вариант. Это здорово. Опять же, небольшие косячки в расчетах, они, скорее всего, ничего не изменят. То есть, вы попадете в правильный ответ Маловатая вероятность не попасть. Но опять же, ну, такой геморрой, ну, такой бред. Ну, в общем, я свою позицию высказал уже многократно. 14 минут. У меня разбор варианта обычно занимает 30 минут. А у меня первые 5 заданий на 14 минут ушли. Ну, ладно. Дайте дальше. Найдите значение выражения. Ну, что тут делать? Естественно, к общему знаменателю приводить. То есть здесь на 5 умножать, здесь на 3, получать 88,6. Умножить на 15 восьмых. Ну что можно сделать? Сократить. Сократить. Получить один из четвертых. Это 2,75. Вот, вот вам арифметика. Это нормально. Дальше соответственно. На координатной прямой отмечены точки. Какой из них минус 1 четвертый? Ну надо просто вот эти числа распол... расположить в порядке возрастания. Они вот выглядят вот так. В порядке возрастания. То есть, у нас минус 1 четвертая, третья по порядку. То есть, это c. Записали номер 3. Дальше. Найдите значение выражения. Что у вас есть? Ну, корни одинаковой степени, поэтому все сразу записываем под единый корень. То есть, 65, 13, 5. Потому что у вас частное произведение, так можно сделать. Сумму разность только не записывайте. Ну все, 13 получили. Дальше. Решите уравнение. Ну, обычное квадратное уравнение. То есть перенесли все в левую часть, у вас получилась вот. сумма корней. В данном случае 3 произведения минус 10. Корни по тереме Вьета 5 минус 2 подбираются легко. Не нравится тереме Вьета, не парьтесь, решайте через дискриминант. Меньше минус 2. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо, 26 сотых. Найдите вероятность того, что пишет хорошо. Это противоположное событие. Вероятность противоположное событие. Единица минус вероятность исходного. То есть в данном случае 0,74 сотых. Дальше. Установите соответствие между графиками. Что нужно понимать? Есть эталонный график, с которым идет сравнение. Ну, вот примерно так выглядит. Он проходит через точку 1,1. Это y равно 1 делить на x. Ну, естественно, симметричную часть не забываем. Так вот, если вот эта точка начинает удаляться, то вы по модулю получаете значение в числителе больше единицы. То есть, вы смотрите, удалилась вот от этой. Да, да пожалуйста, вот оно. Дальше. Удалилась. Ну, <laughs> да, а еще перевернулось. Это что означает? Значит, отрицательно. Вот оно. А вот если от этой точки приблизилась, значит четверка в знаменателе. Все. Все решение. Дальше. Есть формула. У нас потенциальной энергии. Пользуясь формулой, надо найти массу. Ну Я бы что сделал? Я бы сначала выразил. То есть у вас масса на GH умножается. Значит при выражении будет делиться. И подставил. То есть у вас 49 делить на 9,8 на 0,5. То есть это 49 делить на... Что тут? 98, ну фактически на 4,9. 10 это будет. Дальше. У вас укажите решение неравенства. Ну вот смотрите, уже вот нолик и единица вот сюда и вот сюда не подходят. Почему? Потому что при разложении вы получите x минус 1, x плюс 1, даже вот просто по формуле сокращенного умножения, которая называется разность квадратов. То есть у вас должны напрямую быть... И единица, и минус единица. А у вас 0,1. Ну, значит, это либо вот это, либо вот это. Вообще, у вас в x квадрате имеет положительный коэффициент. То есть, если вы параболу y равна x квадрате чертили, вы получили, типа, вот здесь единица, там здесь нолик. И вот так ветви параболы были бы. Что означает? Что вот здесь были бы положительные значения. То есть, там, где больше либо равно 0. А вот здесь отрицательные. У нас берется внутренняя часть, то есть там, где отрицательный, да? То есть парабола под осью ОХ. Значит, это четвертый вариант. Все. Хорошо. В ходе распада реактивного, реактивного радиоактивного изотопа его масса уменьшилась двое. Уменьшается. Нет, однозначно. Как я по-русскому пятерку получил? Как я золотую медалью? Спасибо моему учителю по русскому языку. Без нее я бы, наверное, вообще разговаривать бы разучился. Uh, ладно, вдвое, каждый раз уменьшается на 8 минут. Окей, <смех> уменьшается вдвое на 8 минут. Все, я запутался, я уже после варианта ЕГЭ это все записываю. Еще меня так очень сильно расстроили эти счетчики. И в итоге я в этом варианте больше рассказывать, чем решаю. Ладно, то есть на 8 минут, 8 минут мы запомнили. Смысл, вот у вас есть 200. Через 8 минут уменьшилось, стало 100. Все, через 8 минут уменьшилось, стало 50. Еще 25. Еще 25. Еще сколько там? 12,5 можно считать до бесконечности. Но у нас, говорят, 32 минуты, поэтому погнали. Вот здесь было 8, здесь уже 16, соответственно, здесь 24. А вот 32 минуты прошло, и 12,5 мы получили. Вот все решение. Достаточно легко. Не парьтесь с прогрессией никакой геометрической. Вот так считайте, и нормально будет. Дальше, есть треугольник угол С, 90 градусов М, середина стороны АВ, АВ 76, найдите СМ. Что надо помнить, смотрите, медиана в прямоугольном треугольнике, проведенная из вершины прямого угла равна половине гипотенузы. То есть, если у вас вот здесь 76, то половинка будет 38, так вот и медиана будет 38. Все, то есть, надо просто знать одно свойство. Дальше. Касательные в точках А и Б к окружности с центром в точке О пересекается под 88 градусов. Написали. Найдите угол А, Б, О. То есть вот этот. В чем смысл? Касательные, проведенные в точку касания к радиусу перпендикулярны. Ну вообще радиус, конечно, проведенный в точку касания перпендикулярен касательный. Сумма углов четырехугольника 360. Соответственно, угол... АОБ, если рассмотреть четырехугольник АОБМ, это 360 минус дважды по 90 и минус 88, ну то есть 102. Понятно, что если рассмотреть треугольник ОАБ, то тогда сумма углов ОАБ и угла ОБА будет 180 минус угол О, то есть минус 102, 88. А так как это радиусы, то есть треугольник равнобедренный, то каждый из них будет по 44. Ну, то есть половину от 88. Все. Дальше. Высота равнобедренной трапеции, проведенная из вершины С, делит основание АД на отрезки 14-19. Найдите BC. Ну, вот смотрите. Здесь 14. Здесь 19. Шмякнули такую же высоту. Здесь тоже, значит, будет 14. Потому что треугольники вот эти, они равны элементарно по гипотенузе и по качеству. Все, значит здесь сколько остается? Ну, 19 минус 14, 5. Все решение. Дальше. Есть клетчатая бумага, размер клетки 1 на 1. Найдите площадь треугольника. Все, окей. Как площадь треугольника? Взяли высоту, провели к стороне. Здесь 4 клетки. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клеток. Площадь находится, половина произведения стороны, направленная к ней высоту. То есть 14 клеток. Клетка у нас 1 на 1, то есть площадь клетки единица равна, значит 14 будет. Дальше. Каждый исследующий, какое из следующих, каждое, верно, короче, верное утверждение надо выбрать. Если острый угол, то смежный с ним тоже острый. Да не, ни разу вообще такого нет, он тупой, как пробка. Если диагонали параллелограммы перпендикулярны, то этот параллелограмм ромбом является. Ну да, есть такое. Дальше, касательно к окружности параллельный радиусу? Не, не параллельный, перпендикулярно. Все, второй только правильный ответ. Дальше, решите систему. Смотрите, что мы будем сейчас делать. Мы просто берем, умножаем на 2 второе уравнение. Для чего это делается? А для того, чтобы мы сейчас взяли такие клевые и сложили, то есть написали, что типа x в квадрате плюс y в квадрате, только здесь на 2, да? А, плюс 2xy равно 25 плюс 24. Ну и здесь там 2xy равно 24. Здесь что у нас получилось? А получилась у нас формула, которая называется квадрат суммы. То есть у нас получается, что квадрат суммы равен 49. При этом, ну, условно там, xy равен 12. Вот такая вот загогулина. Если число в квадрате равно 49, то само число плюс-минус 7. То есть так и пишем. x плюс y равно 7, x плюс y равно минус 7, а xy равно 12. На самом деле, все, на это можно уже сразу соговорить ответы. Но кому тяжело, вот принцип решения какое? Берете первое уравнение, выражаете. То есть 7 минус у подставляете. То есть 7 минус умножить на y равно 12. То есть это первая ваша система будет. И вторая. То есть минус 7 минус у, вы уже подставляете минус 7 минус умножить на y равно 12. То есть решайте вторую систему. Квадратное уравнение простое, да, у вас получается то есть y в квадрате, минус 7у. 12 равно 0 отсюда сразу можно взять корни это сколько там 34 ну и соответственно x в таком случае будет равен 7 минус 3 это 4 x равен 3 то есть вот ваши корни 3 4 4 3 ну и также дорешивается второе уравнение сложности никакой нет я же как использую теорему Вието, то есть сумма корней 7 произведения 12 то есть корни 3 4 сразу подбирается но помним, что надо взять противоположное, то есть 3, 4, 4, 3. Почему? Потому что если x равно 3, y равно 4, 7 получается. А если x равно 4, y равно 3, тоже получается. Это вообще из симметрии дается, что вот если вы местами поменяете, вместо x напишите y, вместо y – x, и здесь ничего не поменяется. Поэтому всегда про такое симметрия корней выходит. И то же самое опять же, берем минус 7, то есть произведение у нас те же самые 12, а сумма минус 7. Ну понятно, это минус 3, минус 4, ну и соответственно минус 4, минус 3. То есть я бы вот так даже не расписывал, но вы можете расписать. Естественно, вот здесь у вас получится как раз минус 3, минус 4 и минус 4, минус 3. Хорошо. Дальше. Первый рабочий за час делает на 9 деталей больше, чем второй, выполняет заказ на 112 деталей а на 4 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в час делает второй рабочий? Ну, хорошо, что мы с вами сделаем. Пусть у нас x деталей в час делает второй. Понятно, что в таком случае x плюс 9 деталей в час делает... Первый. Тогда что получается? Заказ на 112, второй выполняет за вот столько часов. Заказ на 112, первый выполняет вот за столько. И разность в часах составляет 4. Вот все в принципе уравнение. Делим обе части на 4. 112 на 4 это 28. то есть 28 на x минус 28 делить на х плюс 9 равно единице. Значит 28х плюс 28 умножить на 9, минус 28х, равно х в квадрате плюс 9х. Значит, х в квадрате плюс 9х. Эти взаимоуничтожаются. То есть, 28 на 9 это 252. То есть, минус 252 равно 0. Ну, дальше через дискриминант, например. Что там? 81 плюс 1008. Это у нас 33 в квадрате. Значит, х равно минус 9 плюс 33 делить на 2. То есть будет 12. Х 2 меньше 0. Здесь, как обычно, шутка про производительность людей. И что у людей она не может быть отрицательной, если они не депутаты Госдумы. Какой-нибудь страны ни в коем случае не нашей. Ну, в общем, 12 деталей в час у вас будет ответ. Дальше. Постройте график функции. Что у нас тут есть? Ну, тут надо понимать, что в знаменателе, в принципе, вы можете вынести x за скобки. И, естественно, взять вот так шмякнуть, то есть сократить. Но у вас 5x-8 было, поэтому вы должны обязательно учитывать, что 5x-8 не равно нулю, что x не равен 1,6. Но если вы вот сюда 1,6 подставите, вы, естественно, получите, чему не равен y. То есть y будет не равен 5,8. Это там 0,625, по-моему. Ну, можно 5,8 оставить и не париться. А дальше все очень легко. То есть вы чертите график функции 1 делить на x. То есть это обычная гипербола. Достаточно просто чертится. Она проходит через точку 1,1 и имеет горизонтальную вертикальную асимптоту в виде осей наших. То есть вот. И, соответственно, минус 1, минус 1, вот, все. Но при этом мы помним, что 8 пятых, ну вот, например, 8 пятых, у вас должна быть пустая точка. Вот здесь, то есть, будет пустая. Все, больше ничего не надо. При этом спрашивают, а при каких значениях k прямая y равно k делить на x имеет ровно одну общую точку. Ну, когда она будет общую точку? Естественно, когда она пройдет через вот эту пустую, потому что засчитываться будет только вот это. Эта точка имеет координаты 8 пятых 5 5,8. Ну, мы просто берем эти координаты, да и подставляем вот сюда. То есть 5 восьмых равно k на 8 пятых. Понятно, что чтобы найти k, мы 5 восьмых поделим на 8 пятых и получим 25,64. Ну, вот при вот этом значении будет иметь ровно одну точку общую. Дальше, отрезки АВ и ДЦ лежат на параллельных прямых, а отрезки АС и БД пересекаются в точке Найдите М. Найдите МС, если АВ 14, ДС там 56, АС соответственно 40. Ну давайте накидаем параллельные прямые, возьмем отрезок АВ, соответственно, СД, они у нас пересекаются. АБ 14, 56, ну а С40 пересекаются в М. В чем смысл? Вот смотрите, у вас угол БАМ равен углу, например, МЦД, как накрест лежащий при параллельных АБ и СД секущей A, Ну, например, угол АМБ равен углу dmc как вертикальный ну все этого достаточно чтобы сказать что треугольник а подобен треугольнику dmc по двум углам в таком случае а будет относиться к dc это 14 к 56 или 1 к 4 1 к 4 так же, как а м будет относиться к mc ну давайте возьмем x и 4 x при этом в сумме они дают сколько 40. Значит, х равно 8. Вот и все. То есть, АМ значит 8. АМС это 4х32. В принципе, вот все решение. Дальше. В остеугольном треугольнике проведены высоты. Докажите, что углы равны. Хорошо. Давайте нарисуем какой-нибудь остеугольный треугольничек. А ВС проведена высота АА1. Хорошо. Проведена высота СС1. Хорошо. Проведена. Докажите, что углы СС1, А1. Ага. То есть надо доказать, что вот этот уголочек равен вот этому уголочку. Хорошо. Что у нас, в принципе, с вами здесь можно сказать? Давайте точку пересечения возьмем за М, например. Дело в том, что угол С1МА равен углу А1МС как вертикальные. При этом оба треугольника, а именно треугольник С1МА, который получается подобен треугольнику МА1С, они прямоугольные. Ну вот, соответственно, по двум углам они подобны. В таком случае... У вас, ну вот этот угол, понятный, будет равен вот этому углу. В таком случае c 1 м у вас будет относиться к МА1 абсолютно так же, как АМ будет относиться к МС. Если мы возьмем и немножечко вот это равенство переделаем, то есть запишем его как С1М будет относиться к АМ, также как МА1 будет относиться к МС, а также учтем, что угол С1МА1 равен углу АМС, как те же самые вертикальные, то мы можем сказать, что по отношению двух сторон и равенству углов между этими сторонами угол а, треугольник С1МА1 подобен треугольнику АМС. Ну а тут напротив Соответственно, в у нас равные углы лежат. Вот у вас получается, что угол С, ну в данном случае МС1А1, чтобы не запутаться, он равен углу МАС. Ну и как следствие, те углы, которые надо доказать. Вот в принципе все доказательство. В равнобедренную трапецию, периметр который 160, а площадь 1280, можно вписать окружность. Найдите расстояние точки причины диагонали трапеции до ее меньшего основания. Хорошо, давайте накидаем окружность, опишем около нее нашу трапецию и посмотрим за решением. Раз, пусть будет так, пусть будет сяк. Да, я почти художник сегодня. <смех> как сказал художник, сразу промахнулся. Ладно, пусть касается технологии древних никто не отменял. Пожирнее точку нарисовал, и радуемся. Что тут нужно понимать? Первое, если в четырехугольник можно вписать вокруг окружность. А, если в четырехугольник можно вписать окружность, то сумма противоположных сторон четырехугольника равна. То есть мы можем сказать, что AB плюс CD. Равно BC плюс AD, ну и естественно половина от периметра, то есть по 80. Понятно, что раз дана равнобедренная, то AB и CD будет 40. То есть себе сразу подписали, здесь 40, здесь 40. Дальше что сделали? Давайте BC возьмем за какой-нибудь X. Понятно, если я проведу вот так высоту, например, BH, и проведу CM высоту... То треугольники а B, и C M, D, они будут между собой равны. Почему? AB а, равно CD, а BH равно CM, так как это высоты, пожалуйста, по гипотенузе по качеству данные треугольники равны. То есть AH а, и MD будут также равны. Ну а HM понятно, будет то же самое X, потому что HBCM получился обычный прямоугольник. Второй момент. Напоминаю, что радиус, проведенный в точку касания, то есть вот сюда радиус и вот сюда, он перпендикулярен касательно. То есть диаметр окружности для трапеции будет являться высотой. Ну и, соответственно, мы сразу с вами можем вспомнить какой момент. Что площадь трапеции находится, то есть как полусумма оснований, а мы видим, что сумма оснований то у нас 80, то есть полусумма это 40, умноженная на высоту. То есть в данном случае на наш... Диаметр. То есть, ну давайте на h. И это равно 1280. Ну понятно, что h это 1280 делить на 40. То есть в данном случае сколько там? 32 получается. Хорошо. То есть наша высота 32. В таком случае не тяжело найти потерями Пифагора А h это 40 в квадрате минус 32 в квадрате под корнем. То есть, если здесь посчитать, получится 24. Ну и опять же взять вот это равенство и расписать его. Что, мол, у вас 24 плюс 2 х плюс 24 это 80. Соответственно, 2 х это 32. И отсюда получается, что x равно 16. Да? Отлично. И вот теперь смотрите, у вас здесь 16, здесь, соответственно, 64. При этом у вас проведены какие-то диагонали. Ну вот, АС и БД. У вас есть точка пересечения диагонали, давайте возьмем ее за L. И проведем здесь перпендикуляр, проведем здесь перпендикуляр. Пусть здесь будет какая-нибудь точка К, здесь какая-нибудь точка. Не знаю, ну, О будет. Что мы можем сказать? Очевидные вещи мы можем сказать, что треугольник Б, ну давайте даже не Б что ли возьмем, хотя Б, BLC подобен треугольнику АЛД. Опять же, раз угол равен этому как накрест лежащий, эти равны как вертикальные, этого в принципе достаточно. В таком случае у вас BC будет относиться к D абсолютно так же, как ЛК будет относиться к ЛО. Потому что мы не забываем в подобных не только стороны. Элементы соответствующие относятся также. То есть здесь будет 16 к 64 это 1 четвертая. При этом вся высота LO у нас она дана. Мы ее искали, она будет 32. Следовательно, ЛК Будет составлять одну пятую. Почему одну пятую? Одна часть, четыре части. То есть всего наша ОК это 5 частей. А ЛК это одна. То есть одна часть из пяти. От 32. Ну в данном случае получается 6,4. Вот в принципе все решение и все объяснение для данного задания. Вариант естественно тоже на этом разобрали. Вариант геморройный. Ну вот эти счетчики это что-то с чем-то. Сложностей сложности мало, геморроя много, как я и сказал. Я крайне не люблю такие задания, которые ничему особо-то не учат, а вот главника прибавляют. В общем, на этом все. Не забывайте, пожалуйста, про комментарии. Пишите. Обычного спасибо вполне достаточно. Вопросы задавать, я стараюсь по мере возможности отвечать. Это нужно для того, чтобы YouTube видел активность. YouTube видит активность, канал растет. Вот простая логика. Ну а на этом все. До новых встреч.